Здорово, зрители психфака Немиркин! Миссия нашей программы – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. И вы помогаете нам в этом, поэтому мы хотим сказать вам спасибо. А теперь давайте начнем. Знаете ли вы кого-нибудь, кто с трудом излагает свои мысли и контролирует эмоции? Это примеры недостаточной эмоциональной зрелости, или в более широком смысле – недостаточной психологической развитости. Согласно психологическому словарю АПА, психологическая зрелость – это способность эффективно справляться с вещами, которые возникают в жизни, и хорошо выполнять биологические или социальные задачи, характерные для возраста человека. Вот пять признаков низкой эмоциональной зрелости. Обратите внимание, что отношение к одному, двум или даже нескольким из этих пунктов не делает человека автоматически эмоционально недоразвитым. Первый – они не могут держать свои эмоции в узде. По словам Хайтлера, эмоционально незрелый человек может иметь неуместные эмоциональные проявления. И это может проявляться по-разному, особенно у детей. Например, ребенок закатывает истерику, а после конфронтации обвиняет других в своих собственных эмоциональных всплесках. Говоря что-то вроде «О, я вел себя так, потому что ты заставил меня это сделать». Знаете ли вы кого-то, кто всегда руководствуется своими эмоциями? Может, кто-то вроде Драка Малфоя из Гарри Поттера? Во-вторых, они обычно защищаются и манипулируют. Эмоционально неразвитые люди нередко обороняются. Когда они сталкиваются с проблемой, они часто оскорбляют другого человека в качестве тактики запугивания. Мы хотим обратить внимание на то, что существует огромная разница между объяснением, чтобы добавить свою точку зрения, и защитой, чтобы быть правым и свободным от обвинений. Эмоционально незрелые люди чаще демонстрируют защитные механизмы, такие как проекция или отрицание. В результате этого действия эмоционально неокрепших людей могут нарушать чьи-то права и интересы. Бывали ли случаи, когда вы чувствовали, что кто-то ущемляет ваши границы? В-третьих, они отклоняются. Рассмотрим термин «дефлексия». Люди, которые отнекиваются, склонны уклоняться от важных разговоров. Они испытывают некий дискомфорт, когда говорят о чем-то, что требует большого количества аналитики, самоанализа или размышлений. Например, они склонны хоронить под собой все, что может вызвать негативные эмоции, предпочитая дистанцироваться от неприятных чувств, вместо того, чтобы прорабатывать их, иначе они могут быть агрессивными. Сарные коллеги обнаружили, что плохая эмоциональная регуляция играет роль во враждебности, ассоциирующейся с уязвимым нарциссизмом. Знаете ли вы кого-то, кто проявляет эти характеристики низкой психологической зрелости? И номер пять. Они испытывают сильную потребность в присутствии других людей. Эмоционально незрелые люди часто чувствуют себя неловко, проводя время в одиночестве. Возможно потому, что одиночество заставляет людей оставаться наедине со своими мыслями и эмоциями. То, с чем эмоционально незрелые люди чувствуют себя некомфортно. Почему это может быть так? Проведение времени с другими людьми может служить для эмоционально незрелых людей отвлекающим маневром, чтобы отвлечься от эмоционально тягостных мыслей, которые они, возможно, хотят заглушить. Для того, чтобы заниматься самоанализом и в полной мере ощущать свои эмоции, требуется эмоциональная зрелость. Последствия длительной эмоциональной незрелости могут сказаться на отношениях и личной жизни. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!